Еще три года назад я работал на работе, я работал на обычной работе, и я понимал, что вот та зарплата, которую я получаю, ее недостаточно для того, чтобы жить так, как мне хочется, посещать разные страны, путешествовать. И я стал искать какую-то возможность, и вы знаете, я зашел на этот сайт, я ознакомился с темой и узнал, что на сегодняшний день можно делать бизнес в любой точке земного шара. Потому что на сегодняшний день интернет – это огромная платформа для того, чтобы заработать деньги. Как, каким образом вы сможете узнать, нажмите кнопку посетить форсаж, пройдите маленькую регистрацию, посмотрите короткое видео, и где вы узнаете, что за тема, какие деньги вы заработаете и что от вас требуется. Всем пока!